ноги дальше все мышцы которые идут к бедру но ну, мы уже их уже и так и так взяли да теперь смотрите теперь перетягиваем ногу к противоположному федреберу даже над реберью вот, вот, прям, прям над ними да и с этой стороны растягивается как раз глушивидное мышцы ее хорошо видно да вот отсюда ее можно промять приминаем, так, приминаем сильно кулаком вот мы вот так вот идет по да? Кулаком, кулаком. Проходим с этой стороны. Вот тут мышцы, где крепится ягодичная, да? Вот эти все мышцы проходим локтем. Ну, естественно, с маслом надо. Так, вот так хорошо локтем. У кого она жестко, можно прям простучать. Пробить. И теперь ногу. Разворачиваем под 120 градусов примерно угол в колене, да? Ну, почти коленку на коленку кладем. Здесь упираемся в голень, а здесь в подвздошную кость. И растягиваем по сторону. Кость на себя, а голень в ту сторону. Практически ничего не видно, да, сейчас? Ну, вот я все силы тянется. Она хорошо, Да. Тянется вот тут, чувствуешь? Тоже, да? А сверху себя, да? Скорее, больше сверху. Растянули сюда. Теперь положили ногу. Вот так. Можно у некоторых и на коленку положить. Не, на ну, тебя не получится. Тогда вот так, без продушки. Это вот уже мануальный прием. Ну, давайте поруч не нужна. В коленку упираемся. А здесь противоположно подвздошную кость. Вот так мягенько ее обнимаем ладошкой, да, чтобы ничего не передавить, Понимаете? и расшатываем, расшатываем, мы качаем ее об стол и представляем для себя, чем мы качаем, либо вокруг одного вот этого, вот, да, либо вокруг вот этого гребня, либо вокруг крестца качаем. Если качаем вокруг гребня, вот, мы проведем манипуляцию, она будет воздействовать на Бедро. Бедренный сустав. Да, бедренный сустав. А если вокруг крестца, чуть-чуть ну, туда вот завалили, да? Да, о, о, о, о, о, о. да извини, Вот так нормально? Да. Вот. То, как раз крестцово-подвздошное соединение Как мы раскачиваем? Вот так лодочку сделали. Туда сюда, туда, сюда. Потом одновременно дошли до предела и... Вот. Это бедро. Бедро, да? Вот здесь. А вот тут даже хрустнуло. Спереди даже хрустнуло. Вот, выпрямляй ногу. Не, не, вот это. это, это, это. Пришла в себя? Лучше было только с полотенцем. Вот. Очень хорошо как раз расслабляется ну и вот эти вот мышцы передние. У нас ну тут немножко теория. Все мышцы, они не работают по отдельности, одна за какое-то движение не отвечает, они, как правило, вместе работают. То есть, если у нас бицепс сгибался только одной мышцей, да, ну, в смысле, сгибался только... только за счет бицепса, он был, был слишком раздут. Мы выходили, как вот эти качки на, качьи, на наборках, качки. Эти мышцы помогают другие мышцы, синергисты, они с ними как бы в одном, в одном задействованном движении. А есть обязательно антагонисты мышцы То есть против бицепса работает трицепс Когда он сокращается, этот растягивается И наоборот да? вот. И соответственно, если одна мышца Ну и также у ягодичных мышц тоже есть антагонисты Если одна мышца какая-то где-то спазмирована То значит другая с обратной стороны будет перенатянута И то же самое касается позвоночника Ну и там всего остального нам говорят, что там болит что-то не так, закачиваю мышцы, да? Но ну, это на самом деле немножко глупо, потому что ну, нет ни одной мышцы, которая будет работала на растяжение. Вы ну, сами представьте, что тут мышцы и так идут, да, то есть они стягивают, если мы их закачаем. Есть вот так идут, они тоже стягивают. Есть вот так идут, тоже они тоже все стягивают, да? нет в организме вообще ни одной мышцы, чтобы она что-то растягивала. Всегда перекачанная значит, уплотненная мышца, она будет всегда сжиматься. Это имеется в виду только в том случае, если у нас работа идет с синергистами и антагонистами мышцами. То есть, либо так, либо так, вот в да? То есть, если мы качаем пресс, да, у человека выпрямляется задний лордоз. У него получается, здесь мышцы слабые. Поэтому нужно качать одновременно еще и спину с прессом. Вот эти мышцы... Они как бы вот сюда не крепятся, они вот так вот за руку крепятся, и они поднимают, поднимают поясницу сюда. И, ну, касательно всего остального. И также вот про вот эту поясничную подвздошную мышцу, о ты говорил, ну, две как бы, поясничные вот так, ой, идет, до да, вот сюда. Внутри чашечки таза крепится, да, а, а подвздошная идет вот сюда, вот тут она крепится. Ноге. Она отвечает за привод ноги вот сюда, и отвод в противоположную сторону, вот сюда. Вот. ну обычно, в обычной жизни, таким движением никто не занимается, никто же наверное, такой, не двигает туда-сюда. Это только там либо в балете, либо на лошадь там запрыгивают люди, да? В обычной жизни практически они не работают. И мы поэтому про них забываем. Поэтому, когда ягодица у нас перерастянута, например, опущенный таз, да, скорее всего здесь эти мышцы будут укорочены поэтому мы до них сейчас будем добираться добираемся через живот ну немножко скажу еще что они идут лесенку вот так вот так вот под, под углом в принципе если человек худой то тут до позвоночника достать ну, сантиметр 10, там не так только глубоко и может даже, да, есть такие мануачки, которые спереди в упираются И вставляют его спереди через живот Вот, но мы так экстремально сейчас ничего не будем делать Не волнуйся Значит, над подвздошной косточкой Ноги обе согнуты Согнуты обе ноги Вот Примерно отступаем, там, сантиметр два-три, да Чтобы не давить Складочку такую делаем И заходим Давай немножко покажем. Вот здесь примерно поясничный позвонок начинается, первый, да? От него идут мышцы, соответственно, вот так. Вот мы их под этим углом, поперек этих мышц, да, входим. За животом надо работать мягко осторожно, чтобы он не сопротивлялся. Во-первых, чтобы не щекотки не было, ничего не передавить какой-нибудь орган внутренний. Нормально? Ну, вот так. Да? да. Вот, что-то тут есть уплотнение. Там сигвоведная кишка. Мы его обходим вот так с этой стороны. Обходим на кишку. Ну, кишка вот тут чуть-чуть пониже, мы как бы вот ее обошли. вот Вот, я уже приближаюсь. Тут и тонкий кишечник и почки найти. Вот уже. О, о, о, о, о, что что это это? Поясница. Вот. Это уже поясница. Кстати, позвоночник. Уже почувствовал позвоночник, ну вот чуть сбоку, чуть сбоку, так раз, вот они мышцы. Теперь сама ничего не делаешь, вот подбираем ножку, и эти мышцы мы растягиваем. Тянем и играем все в это положение, ими в этом положении. Видел какой-то, или на носу. Я, кстати, дошел до позвоночника, вот сейчас. О, вот он. Да. Чувствуешь, да? А вот через боку, получается, вот эти мышцы. И вот мы. Она ничего не делает, ничего не делает. Мы мягко вот так раз. В эту сторону играем, играем, меняем угол, пальцами, меняем угол, вот нашли. Вроде нормально все. Правда, яичник еще, попал сейчас. еще попался сейчас. Берем его через сторону. Вот. Вот так, в эту сторону. Вверх-вниз. Таким образом, мы опс, опсу и пальцы, да, Сколько их, их осталось. раздвигаем. Фолликул. У ну, него ну, ну, Вот так. откуда андрогенный пруд. Штук 700, наверное. Поликистов, вот это вот немножко 11. стягивается. Вот, вот тут чувствуешь? Угу. Вот тут есть. Крайне, крайне тянется. вот мы их Они как струнки, получается, будут вот так вот играть под вами. И вы на... находитесь та, которая из них напряжена, да, и прямо ее вот так шик. Массируется, да, потихонечку, да, да, очень медленное движение. Далее... Чуть-чуть герсутная. Чего? Поэтому чуть-чуть герсутная. Это как сказать? Поликистозная, по-мужскому типа волосики растут. Герсутная, поликистозная? Я такого не понял. Не разбирается. Да, волосики Вот. С этой стороны, конечно, мы до этих мышц не достанем, тем более тут лимфовые узлы всякие, да? Зато мы через паховую мышцу на них по воздействиям она бывает тоже достаточно воспалена. Не больно, да? Ее массируем так вот мягко. Мягко. И можно с вибрацией. Почувствовал что тут? Ну, нет, я так движу, не так еще чуть, -чуть Нам в Потом... массаже показывали вот это вот движение, вибрация лимфы сгоняли А, снизу вверх, тогда да? Снизу сбоку А, а вот, вот так отсюда, как, как вы делаете? Ну, я прям плотно в мышцы вот надавил ее Ну, а там другое движение, а ну как? Нет, здесь не Подъем болит вот А, ну там вот такое движение, а -а -а. да Здесь не болит, как ни странно Теперь ее обходим, и вот тут маленькая мышца есть с этой стороны прямо под ней. О, вот, здесь, вот да. болит, да? Тоже ее не жмем сильно. Вот она прям под вот эту выступающую мышцу, да? Вот она вот тут маленькая такая. Болит, да? Вот ее мы так чуть-чуть. Это что мы сейчас делаем? Расслабляем ее, пореминаем. Это мышцы антагонисты ягодичной мышцы. С этой стороны их тоже не, не надо не забывать. Вот таким легким движением, своим корпусом как чуть-чуть да? сюда задаем движение. Мягненько, Ну, есть еще запирательная мышца, можно еще ее. Она прямо... Вот на кость, прямо с этой стороны, находится вот тут. Там почти да. точка же пошла Почти, да. Больно, да, было? Сейчас шикотно. проходит. А, шикотно? Да, прям... Ну, она прям... Вот тут тоже, вот, вот, с этой стороны. Шикотно. Шикотно, да? Это То есть вот на кость, под ней и над ней. Это вот, да, вот близко к этому отверстию да. Да, получается. Вот. Ну, к сожалению, близко к влагалищу. И заодно и мышцы влагалища тоже расслабляются которые идут. Получается это ноль. Мой... Ну да, вот рядом с этим отверстием получается. Вот сюда и сюда. Вот с этой стороны. Ну вот, расслабили их, потом положили вот так вот ножку. И раздерли. Ну, уже видишь, какой, какой, какой стол какой был. А теперь проверим вот сюда. Ну, все равно тянется, да? Ну, уже легче, да, ложится-то? Да, ну вот здесь тянется. Где, где а, это уже крестец. Это вчера мы там натерли. Нет, ну, внутри... Ну, на этом сет номер три закончен. Повторить.